Ты начинаешь вот занятия, я сначала пытаюсь за тобой идти, вот как ты рассуждаешь, все, а потом на какой-то мысли, раз, вот она зависнет, и все. И у меня сразу... Не rein... помнишь, мы с Анфремом обсуждали прием? Ага. Такие вещи, как вот это называлось в античной философии логои, то есть некие из логоса взятые инструменты, максимум, допустим. Вот у него, помнишь, какая была? Да, стать создать для себя успешное, богатое правильно? И он его должен просто помнить, при себе все повторять, исходя из него, проверять все, что вокруг происходит, свои действия проверять, да, и двигаться по жизни. у тебя нет, видимо, такой ведущей тебя звезды. Звезда и смерть, хакина, мариаты, помнишь. Вот ты не поставил себе путеводную звезду у мозга, который... Зывалось так, а не логови, конечно. Слово этого они не знают. Но какая-то путеводная свиста, которая определяет, по какой дорожке тебе через эту реку идти. Ну и злунные дорожки такие, Бывает. Должна быть. И тогда ты хоть не собьешься. Тогда ты относительно нее будешь оценивать то, что слышишь. И вот это первый способ, как превратить слушание в искусство. Вы должны учиться слушать. Почему слушать бесконечно и ни к чему не приходить? Философ должен уметь как говорить, так и слушать. слушание это может быть еще важнее, говорение. А вы? Вы уже поставили свои звезды? Так вот, чтобы оценить, как я говорю, вам надо иметь точку опоры, относительно которой вы видите, и в этой точке опоры является ваша попиводная звезда, которая в действительности есть и иной мечты, ведущие тебя по жизни. Доверяющие звучания. А вот помогают или не помогают они, не относительно меня, а относительно чего-то внутри вас, ради чего вы и слушаете. И тогда управление вниманием <сёк> оказывается <сёк> определенным образом устроено. Твое внимание управляется через ту цель, которую ты преследуешь, ради чего ты вообще слушаешь. Вот эту цель поставил и ради нее слушает. Ради нее выбирать из сказанного нужного тебе. Ради нее вооружаться тем, что ты видишь в том, кого слушаешь. И тогда даже муравей может стать учителем.